Здравствуйте! Вас приветствует интернет-магазин PUS12.ru Я с вами Павел Медведев В роли оператора мой компаньон Юра Новожилов Сегодня мы вам расскажем Как правильно и чем зарядить автомобильный аккумулятор Хочу вам представить очень хорошее, уникальное зарядное устройство отечественного производства. Делает его компания Автоэлектрика. Автоэлектрика выпускает очень много зарядных устройств, в том числе и пускозарядные устройства. Но вот это устройство для обычного обывателя. Для заряда аккумуляторов средней емкости. Здесь как бы вот написано, что от 3 до 90 ампер часов. Но я этим аккумулятором заряжал сотые, сто десятые. Очень большое количество. К нам часто люди приходят, просят зарядить. Поэтому знаю, как говорится, проверил сам лично. Итак, сейчас я вам расскажу про это зарядное устройство. Оно, значит... Очень легкая, практически ничего не весит. Оно очень простое в обращении. Тут всего лишь регулятор и одна кнопочка. Ну как бы там не был, как бы он не был просто в обращении, все равно существуют нюансы. В зарядке автомобильных аккумуляторов сейчас я вам про эти нюансы расскажу но предварительно расскажу про само устройство итак достаем его значит что мы здесь видим в данном устройстве существует фонарик светодиодный фонарик состоящий из трех диодов которые может работать э, от самого аккумулятора, который, который мы заряжаем. Вот. Э, может работать, соответственно, от сети. Вот, включаю розеточку. Вот. И может работать от трех мизинчиковых батареек. Здесь есть специальный контейнер в рукоятке аккумулятора. Вот здесь открывается вот так вот крышечка. Мизинчиковые батарейки вставляются три штучки минусом туда, в сторону фонарика. Итак, что мы здесь видим? Значит, Значит, зеленый светодиод, который говорит о том, что устройство работает. Красный светодиод, здесь написано внимание, которое говорит о том, что если он загорается, соответственно, значит, что-то вы сделали не так. Значит, устройство полностью защищено от коротких замыканий. Вот, сейчас я вам продемонстрирую. Вот так нормально видно? Не, не, не нормально Вот я замыкаю, как бы делаю принудительно короткое замыкание. Вы видите, что с устройством ничего не происходит. Просто загорается лампочка. То же самое переплюсовка на аккумуляторе. Вот я демонстрирую, что подключаю э, как бы неправильно специально минус к плюсу, а плюс к минусу. Вы видите, что загорелся также светодиод, который э, показывает, что вы что-то сделали не так. И с устройством ничего не происходит. То есть очень надежная защита. Э, как бы таким устройством может пользоваться и девушка, и ребенок. Далее На коробочке здесь существует краткое описание Сейчас я вам зачитаю и дальше расскажу Мощное, простое в использовании э, Компактное со встроенным фонариком зарядное устройство Т1021 Предназначено для зарядки и профилактики всех видов э, Аккумуляторных батарей имеет два режима работы автоматическое и ручное. Про эти режимы я вам тоже расскажу. А, а, а, батарея без оце... так, да, ручное. допускает зарядку батареи без отсоединения от машины. Это тоже очень важно, а, а также глубоко разряженных АКБ. Надежность и безопасность обеспечивается высоким качеством исполнения и наличием электронных защит. Но про защиту я вам только что рассказал и показал. Значит, далее. Здесь у нас представлено два аккумулятора автомобильных, значит, емкостью 60 ампер. Вот этот аккумулятор мы специально он заря... полностью заряженный аккумулятор. Значит, показать для того, как реагирует устройство на заряженный аккумулятор. Этот аккумулятор мы специально подразрядили для того, чтобы вам продемонстрировать как пользоваться данным устройством. Итак, чтобы зарядить аккумулятор, соответственно, вы Сначала подсоединяете «плюс», затем подсоединяете «минус» и после этого включаете устройство в сеть. Итак, устанавливаете... Да, да? Да, устанавливаете устройство в положение автомат вот. и э, да, прежде чем, вот, прежде чем э, э, вам рассказать как его заряжать э, как правило существует три распространенные ситуации первая ситуация это когда у вас э, очень мало времени, аккумулятор надо зарядить быстро, вам нужно куда-то ехать вторая распространенная ситуация это у вас аккумулятор глубоко разряжен но времени предостаточно вот и третья ситуация когда вы очень часто совершаете много коротких поездок вот но поездки ваши непродолжительные из-за этого Происходит хронический недозаряд. То есть двигатели вы заводите часто, а ездите мало. Аккумулятор не дозаряжается. Тем самым происходит сульфатация пластин. Аккумулятор постоянно находится в разряженном состоянии. Вот, и благодаря вот такому режиму эксплуатации аккумулятор быстро выходит и строит ну, сокращается его ресурс то есть он вам прослужит не 3-4 года как это должно быть а прослужит гораздо меньше вот значит и э, в таком случае вы можете подсоединять зарядное устройство прям не снимая аккумулятор с автомобиля то есть если у вас хронический недозаряд, если у вас есть в гараже розеточка рядом с машиной вот вы можете подсоединить, поставить на автомат и спокойно идти домой. У вас не произойдет ни перезаряда, ни дозаряда. Это я вам тоже в дальнейшем расскажу. Итак, у нас представлен аккумулятор 60 ампер часов. Такой аккумулятор заряжается 1 к 10 током. Вот. Значит. Если 60 ампер часов, значит вы устанавливаете 6 ампер часов. Устанавливаете... Видно хорошо? Да, да, Устанавливаете... Значит, здесь шкала 0, 2, 4, 6, 8, 10. Устанавливаете, соответственно, 1 к 10. Устанавливаете мощность тока 6 ампер часов. Угу. Вот. Вот. И когда ваш аккумулятор зарядится, стрелочка упадет на ноль. Значит, это говорит о том, что ваш аккумулятор зарядился, дальше он будет. Э, дальше ничего не будет происходить, зарядное устройство аккумулятор будет поддерживать в тонусе. Вот. В таком состоянии э, можно, может находиться и день, и два, неделю, и месяц особенно так люди используют устанавливают когда уезжают в отпуск надолго просто хотят чтобы машина была на сигнализации например там в подземном гараже прям подключают это устройство и оно стоит так все время вот. но э, можно установить и более мощный ток повернув ручку дальше но это в данном случае аккумулятор не сильно разряжен мне устройство видите не позволяет установить видно хорошо да, не да. позволяет установить стрелку мощность тока подать больше но если он был бы сильно разряжен то это было бы возможно то есть можно поставить на 8 ампер силу тока заряда но это уже не очень хорошо потому что ресурс вашего аккумулятора будет сокращаться Далее, вторая ситуация. Вы располагаете большим количеством времени, вам торопиться некуда. Тогда в таком случае мы вам советуем ваш аккумулятор прокачать по полной программе. Как это сделать? Устройство, значит, все делайте как обычно. Стрелочку устанавливаете на единицу. Это между нулем и двоечкой. Угу. Вот, видно, да? Хорошо, хорошо. Вот между нулем и двоечкой, значит, соответственно аккумулятор у вас будет заряжаться очень долго. Если он сильно разряжен, то или долго он стоял в разряженном состоянии, то прокачка может достигать трех, двух-трех, а то и четырех суток. То есть, но зато вы его прокачаете, глубоко разряженный аккумулятор восстановится и Мало майски возвратиться в жизнь Вот, тем самым вы прокачаете Аккумулятор, восстановите все его Функции Ну, конечно, в зависимости Сколько он вам прослужил, там, год, два, три Не полностью, но а, Аккумулятор восстановится Если аккумулятор новый, то Восстановится все полностью Итак Значит, далее Здесь есть Ручной режим. Вот. Он больше как бы для профессионалов. Пользоваться им мы бы вам не советовали, потому что здесь нужно вычислять время заряда, силу тока. Вот. Как правило, это делают профессионалы в сервисах. Вот. Но тем, тем не менее, вот я сейчас вам продемонстрирую вот полностью заряженный аккумулятор у нас. Вот полностью заряженный аккумулятор. Видно, да? Да. Вот. Ставлю в ручной режим и стрелочка. Вот я поворачиваю. Видите, стрелка регулируется. То есть полностью заряженный аккумулятор. Я его могу заряжать дальше. Но что при этом произойдет? произойдет так называемый ваш аккумулятор закипит но на самом деле никакого кипения там не происходит это просто выделяется водород испаряется вода из электролита выделяется водород воздушная водородная смесь которая опасна для Идея, аккумулятор может взорваться, да, вот, Юра меня поправляет. Значит, соответственно, переключаем на автомат, и э, когда аккумулятор полностью зарядится, у вас стрелочка с единицы опустится на ноль. Вот я кручу регулятор, э, Стрелка не реагирует, потому что аккумулятор полностью заряжен. Стрелка на нуле. Вот. Значит, ну и как бы всё. да про, про про короткие замыкания я вам рассказал. Ну, в общем-то, собственно говоря, и все. Значит очень компактное, легкое э, зарядное устройство Т1021. Производит его фирма Автоэлектрика. Стоимость да. Э, да, стоимость э, такого устройства на сегодняшний день э, в пределах э, 2000 рублей. Вот. Э, э, звоните. К нам, заказывайте интернет-магазин pus ру э -э наш телефон 8495 662 0704. спасибо за внимание, с вами был я Павел Медведев наш великолепный оператор Юрий Новожилов, покажись еще раз пожалуйста вот. спасибо за внимание до новых встреч!